Всем привет! Компания на газу.ру. Новейший Renault Дастер 2022 год выпуска. Установка ГБО на Пропане. Никаких скидок, ни субсидий, ничего не даем на Пропан. Пропановый баллон. Это просто бытовой. А для ГБО баллон вместо запаски на... 54 литра, встал вровень с полом, полочка закрылась а это так просто в багажнике лежит от нас видимо поедет, заправит или обменяет и все, и на дачу заправочное устройство в лючке бензобака а на новом Дастере тут уже не металлическое а пластиковая корпус и то есть, гнить ничего не будет наверное и вот так все выполнено штатные заправочные Большое, сразу никакой переходника Сразу хоп-хоп и все Вот такие фары теперь Красота какая Навье Двигатель 2 литра, 143 лошадиные силы Редуктор BRC Вот так вот тут специальное давление мало ли поднять Все четенько форсуночки политрон так монтаж выглядит блок управления бензиновым рядом газовый блок управления подкапотное пространство все на штатных Болтах на креплении, то есть если форсуночки будут мешать, крепление откручиваем, форсуночки снимаются, обратно ставятся. Все на болтиках обкрутили, прикрутили. Калибровку сейчас будут проводить. Осталось только настроить. Кнопку переключения по желанию клиента вывели вот штатную заглушку вот сюда, то есть это здесь от... достается, если что. Провод по длине с запасиком Чтобы не Оторвать нигде никак То что бывает приезжают Поставили кнопку сюда Один раз достали и кнопка отпала Там с платы вместе А запас по проводке не делают Вот новый Дастер Так выглядит дустер Прям Красота ну, скорее всего, датчик уровня также будет падать. Бензиновый, скорее всего, еще не знаем. А, то есть, вот, а, бензина три деления. Сейчас машина будет поедет на газу. Лампочка будет гореть а, зеленая, что работает на газу. А приедет, допустим, там 50 километров и хоп, один кубик ушел. Типа а, бензин кончается. На самом деле, весь бензин будет оставаться на месте. Это просто бензиновые мозги думают, что едет на бензине и автоматически убавляют. То есть это на данный момент на всех реношках такая история. Ну и практически на всех современных автомобилях. Если клиенты не предупредили, ну все. Через час уехал из сервиса, через час звонит, у меня бензин уходит. Если есть вопросы, оставляйте под видео. Всем пока.